Пожалуйста, сеющий, побысея. Побысея. Побысея. Фамилия? Пипенилов. Пипенилов, Пипенилов, Пипенилов. Пипенилов Инициалем? Б.Б. Боис Боисич? Сергей Сергеевич. Не понял? Б.Б. это я по матери. По матери. Говорится, баюшки, баю, где же носит мать твою, да? А как будете сдавать, Пупени, тоже поймать, я не понял. Как и всех, я до вас всех сдал и вас сдам. <свят> Кого мне за... давать? Кому мне давать? За... Знанием. Каким будут? знанием? Давать. Вам, в смысле, вы принимать, я давать. Кому знанием мы вам? Вам сдавать, да. Я знаю, а вы. Я знаю, что вы знаете. <свят> <свят> да я-то знаю, вы это знаете. Знаю. Знаю. А как вы будете знать тебе? В течение полгода не было ни на одной лекции. Как вы будете знать тебе? Нет. Как? Экстерном. Чего? Не понял. Экстерном. Экстерном вы хотите сказать? Им. Им. Один человек им экстерном сдал в моей практике. Это Ульянов Ленин. С нашего потока? Нет. Параллельного? Нет. Ну намекните, кто он хоть, этот, э, хирург, патологонатом, глазнюк ли, кто? Хорошо, что у нас Пепенев, никто не слышал. Глазнюк, ну, всегда бища такая какая. -то. Ладно, берите блядь, может, что получится, бессею такая. Побесею я. Два всего осталось, остатки. Но... Бьем, билет, побесею только. Раз, два, три, четыре, пять, начинаем замешать. Три, четыре, два, пять, два, не надо, надо пять. Раз, два, пипенев, три, пять, что, на дискотеке, что ли? Не винился, Трёш. Бьём биле, читаем бисерин. Бьём биле бисерин. Читаем вопрос. Вот, не домешал. Что там? Полипозный ханальный синусит рецидивирующий правосторонний дивергент, в дивергентном стадии ремиссии смеело дистония клирикального типа с астроцикальным исходом. Очень хороший постой вопрос. Отвечаем. Вообще не знаю, кто это. Бить еще один билет. Минус два балла. что вы меня так сразу опускаете? Везде, где я не сдавал. Понижение скачок один балл, у вас сразу два. Опуск. Ой, как мы заговорили. Опуск, опуск. Молецкие не просили погода минус один балл. И мне хотелось, чтобы ты забил среди двух баллов. Вот эти неперспективы. Ты говоришь, быстрее отвечаем. Читаем, вопрос. Что, читать, до нас все написано. Что написано? Признаки беременности. Очень хороший простой пост. Отвечаем. Пизнакил. Чего? Пизнакил. Не понял. Пизнаки! Вам бы Валериан Валеренкович, что сходить на кафедру к логопеду дикцию откорректировать. Валериан Валерьянкович! Извините, извините, мысль вылетела, рот не успел закрыть. Извините, Валериянкович, отвечаю. Пизнаки. Да я? Значит, с верхнего начать, да? С главного, то есть, принято. Ну, ну правильно. С него и начнем, да. Если женщина беременная. Это надо определить благодаря признакам. Если эти признаки есть, и мы видим на лицо двух женщин, только благодаря совокупности всех признаков мы можем определить, какая из двух залетела. если этих признаков нет, никогда не сказать, в каком положении женщина. Собрав все признаки воедино. Можно всегда сконцентрировать в фокусе одного направления, глядя на ту или на другую, сказать, в каком положении та или иная. И если эти признаки есть, всегда можно делать вывод, одно так или нет, никогда не бывает по-другому. Сейчас с кем мы разговаривали? С нами, двумя. Ми. Вот именно, двумя. Двимя. Выми с нами сами. Без вымя. Ями, выми. Захватит. Беше. Значит, если. Если же. Не подсказывайте там, кто там? Так, нервничаю тут. Через окно. Беше. Дети. Значит, если женщина беременная, значит, первый признак такой у нее. Кривые ноги. Чё так? Кривятся что то Да. Видимо, плод давит на таз. Таз давит на ноги. Ноги не выдерживают и кривятся. Да, да. А если плодов два, то давление двойное... Овал еще шире между ногами. Да. А если три, то она вообще гребет, как утка. Так. И сразу люди видят, говорят, он, смотри, беременна куда-то гребет по своим делам. А если четыре, что она делает у вас в пенье? В смысле, если четверня? Ну да. Так тут уже, как говорится... Лежи дома и жди. Кого? Ну кто там будет на выходе, того и встречай. Хорошо, кивые ноги. Прямые, да? я говорю. Давай пиздай. Выпадают вол волосы. Откуда, да? Да отовсюду, помаленьку. Ну больше стыльной части туловища. Отсюда. Откладывать. Почему? Потому что плодам надо витамины. Где брать? От головы и солнечная сторона. Из ног тянуть глупо, сыро, земля. Ну хорошо, выпадают волосы. Еще пижонки. Очень плохое настроение. Чё так? а чему радоваться, если ноги кривые и волосы выпадают? Еще признаки есть? Сколько их там. Раз вы спрашиваете, есть. Если по этим трем основным не определить, <свят> тогда визуально на глаз четвертый дополнительный. Если женщина беременная, у нее большой выпуклый живот, а не беременная малый впуклый. Хорошо, что у нас с вами женщины не сычут. Пук, выпукай. Пук, выпукой. Ты даба, Пипенев. Ты даба. Если вы заметили, это тебе Я немножко высоват, правильно? Есть, есть. У меня есть. живот, ноги килы. Все знают. Знают. И очень плохое настроение от знания моего пигмета. Это значит, о чем говорить? <свес> <свес> а что? Вы, то есть, все, хватит! Кто отец? С нашего потока. Все, хватит! Короче говоря, когда я рожу, тогда и ждадите мои предметы. До свидания. Блин, Болевин! Все! Блин,